Итак, коллеги, всем доброе утро с началом недели. Давайте посмотрим, что у нас по рынку происходит. В принципе, S&P 500 неплохо себя повел, дошел до той области, которую я для нас обозначил. А, благо не дошел, не тестировал 4000, это в принципе неплохо и достаточно быстро. На 600 практически тигов рванул наверх но ну, в принципе неплохо Теперь нам важно понять Что может произойти на неделе текущей Все ненужное мы убираем Меняем маржинальную область То есть данную область мы протестировали То есть что у нас произошло Здесь было снятие стопов То есть здесь кто-то защищал свои позиции Кто-то не смог защитить Но в любом случае здесь первичную цену остановили Дальше произошел добой, то есть необходимо было доснять все остальные стопы и дособрать толпу в продаже. То есть условно говоря, мы падаем, толпа сходит с ума и начинает продавать. Причем зачастую продавать по рынку. Это будущее топливо для движения цен. Важно понимать, что цена не будет расти, если нет продавцов. Цена не будет падать, если не будет покупателей. То есть вы должны понимать, что биржа создана не для того, чтобы... Простые и смертные зарабатывали на них деньги, а чтобы перераспределять блага от бедных в карман богатых. Это, в принципе, стандартная ситуация. Это первый момент. Второй момент. Давайте посмотрим, как у нас распределяются горизонтальные объемы. Что мы с вами видим? Мы с вами видим два больших объема. То есть объем номер 1. Давайте вот эту долину сделаем вот таким образом. И объем номер два, То есть по факту у нас есть огромный объем здесь и огромный объем здесь. И вот эти две области, которые по факту будут цену и удерживать от падения дальнейшего. Сейчас давайте мы их удалим, чтобы они не мешались. Что в итоге? То есть цена у нас дошла до обозначенной нами области, которую мы с вами обсуждали неделю назад. И сейчас корректируется. Будет ли коррекция? но ну, аналогично, по той простой причине, что цена не может постоянно расти. В этом нет никакого смысла, потому что, сейчас говорю, нужно топливо. На самом деле, я рассчитывал, что фикс-префикс у нас будет сформирован еще вот здесь, и протестируем мы вот этот объем. Ну, вот цена ушла сразу. И, в принципе, сейчас как раз-таки этот фикс-префикс, то есть менее красивый, более такой объемный, более большой может произойти как раз таки сейчас. Ну, плюс понедельник, зачастую цена как раз таки в понедельник и корректируется. Но не факт. Будем посмотреть. Если мы говорим о коррекции, куда цена может корректироваться? Ну, во-первых, обращаем внимание на, на то, что лимитные ордера стоят уже на 4150, на 4125. Зачастую их ставят туда чтобы снести определенные стопы ну, и либо на объем. То есть, в принципе, здесь уже определенные хитрые товарищи цену свою хотят урвать. Плюс посмотрим, как у нас смысл толпа. Если мы возьмем как Fibonacci, то что мы с вами видим? Мы видим, что толпа рассчитывает, что цена может сходить вот сюда. Еще раз, по поводу 50%. Либо сейчас цена не доходит до него, до этого уровня, потому что все туда ставят лимит ордера, либо уходит ниже, чтобы снести стопы. Поэтому 50% мы, в принципе, в ближайшее время, ну, лично я не ожидаю. Что в итоге? Сейчас наиболее интересно дождаться коррекции, опять же, если она будет, она может произойти, ну... Могу назвать два уровня. Первый это 4145. Здесь был огромный объем, то есть у нас есть и динамический пост, у нас есть и достаточно большой объем В прошлой недели. Понятно, а что может быть погрешность, но примерно суть одна и та же. Плюс у нас здесь уже стоит лимитка на 4150, но с учетом того, что сиплы достаточно такой инерционный инструмент, могут уйти пониже. Поэтому это первое, куда. Я жду цену второе куда могут сходить направить цену это более глубокая коррекция 4116 да возможно все-таки до 50 процентов до 4100 попробую дойти но опять же это еще раз говорю в районе погрешности то есть цена может идти может не дойти что касается целей глобальных целей сейчас ставить не будем я обращаю внимание на этот уровень 4204 Хороший объемный уровень, который неоднократно тестировали. Единственное, в последнее время он не очень отрабатывает. То есть уже под, него за, подзабили, но тем не менее. 4200, так отмечу, это достаточно такой важный опционный уровень, который могут не пробить с первого раза. Поэтому обращаем свое внимание. Дальше, если цена достаточно количество объема набрала и действительно у нее есть интерес. В принципе, почему нет, то есть цену, цена может протестировать вот этот уровень, это 4227, и в принципе попробовать уйти выше маржинальной зоны. Если мы это делаем, соответственно, мы обновляем исторические максимумы и растем дальше. Получится или не получится, сложный вопрос. И если я посмотрю вот так глобально, можем вообще нарисовать огромнейший фикс-префикс, да? то есть когда мы обновляем вот эту вещь, движемся вот так, потом корректируемся вот так, и потом куда-нибудь уходим. Но, опять же, это пока гипотеза, поэтому смотрим по ситуации. Если мы говорим про портфели, наиболее интересно сейчас бикапы и мидкапы, да, то есть либо ларкапы, без разницы. А, почему? Потому что сейчас, в период неопределенности, инвесторы, в первую очередь, ищут защитные, безопасные активы, чтобы сохранить свои деньги, то есть им не неинтересны сверхприбыли. Здесь чем? Обращаем свое внимание, в первую очередь, на надежные бумаги, которые могут показать достойный рост. Это что касается S&P 500. Движемся дальше. Индекс NASDAQ, либо... Так, вот это не NASDAQ. Вот. Технологический да, сектор у нас. Что у нас здесь? Мы здесь дошли до цели, то есть мы выполнили... Все две цели по Fibonacci четко, идеально, технично отработало. Плюс мы дошли до маргинальной, маржинальной зоны. И, в принципе, падать нет уже смысла. То есть, всех, кого хотели, всех, кого собрали здесь, покупателей, всех уже вынесли по стопам. И, в принципе, наш план отработал. Что сейчас? Сейчас, в принципе, цена, так же, как и S&P 500, за старшим братом NASDAQ разворачивается. Поэтому тоже мы его развернем. И что мы получаем? То есть мы уже в принципе видим, что формируется фикс префикс вот так сходу, поэтому мы можем его отметить. Здесь, к сожалению, объемы слишком высоко находятся, поэтому просто на глаз ответим, что ждем вот сюда, то есть в эту область. В первую очередь, куда цена может вернуться, если будет сегодня коррекция. Напоминаю, что цена может идти сразу. При таких условиях мы в позицию входить просто элементарно не будем. Не вижу смысла. Если же коррекции дадут то соответственно уже зайдем в позицию что у нас здесь самое вкусное, самое интересное это протестировать вот эти объемы то есть ходить к уровню 13195 и ниже то есть 13195 сто 13 Отсюда уже можно уходить выше. Куда выше? В первую очередь до объема вот этого, 13500. Но опять же, если мы говорим про портфель из технологического сектора, будьте максимально аккуратны по той простой причине, что не очень сейчас любят. они очень сильно росли в прошлом году, и сейчас в первую очередь валится, сыпется именно они. Соответственно, если все идет по плану, цена у нас идет в эту область, дает возможность нам зайти в позицию и заработать на этом. То какие цели? В первую очередь, 500. Опять же объем достаточно большой и не факт, что дадут вот так сходу преодолеть данная область, даже 13 500, 13 550. Но если с какой-то попытки преодолеваем, соответственно мы движемся дальше. А куда движемся дальше? В сторону именно вот сюда маржинальной области. Поэтому по NASDAQ все максимально просто самая интересная область покупок она находится у нас вот здесь целей 3 13500, 13550 и самая конечная цель это 13770 выше на текущий момент сомневаюсь, что можем уйти там огромнейший объем и пока, но ну, в принципе если все это было Набором позиций могут попробовать преодолеть, но будем посмотреть. Здесь более чем уверен, что э, нужен дополнительный катализатор, то есть какая-нибудь какая вербальная интервенция. Если что-то кто-то крутое скажет, то безусловно можем идти до тех пор, пока это область. Движемся дальше. Что касается младшего брата, да, то есть. Индекс по дешевым позициям Честно скажу, выглядит он Без изменений, то есть, как я и говорил в, процесс, в процессе Скажем так, вот этого брожения Он также продолжает двигаться Просто вправо, да, то есть здесь боковик Здесь флэт, и никаких перспектив Пока не видно, то есть Благо он тоже отрос Как и старшие братья, но тем не менее и, Причем неплохо так отрос Но непонятно Сможет ли продолжить дальнейшее движение то есть точно так же как и по остальным индексам, я жду сегодня коррекционное движение возможно это будет всего лишь 2 200 может быть что-то более глобальное 2175 но тем не менее после коррекции вполне допускает что рост возможно не более неплохой объем здесь получился это у нас максимально красная вот эта линия это максимальный объем за прошлую неделю В связи с чем Ждем развития событий. Если даст коррекцию вот такую, в принципе, неплохо. Кто-то обдоргует фьючерсы, берем. Если у вас бумаги, ну, соответственно, можем приготовиться к небольшой коррекции и уже потом ждать дальнейшего движения. Ну, вот в идеале куда-то вот сюда. Хотя есть промежуточные цели, где могут установить. Есть, э, ищем покупки от уровня 2175 плюс-минус 10 пунктов. Точка выхода 2236 Дальше 2275 И последняя 2300 Выше пока не вижу, чтобы была возможность уйти Но опять же, может нас приятно, либо неприятно удивить На всякий случай Давайте посмотрим, где здесь объем слишком высоко Здесь объем, в принципе, в принципе сопоставим Ну и хорошо По индексу Russell 2000 Что у нас здесь интересного? из интересного, еще раз обращаю ваше внимание, что цену зажали и коммунитивная дельта падает как не в себя, то есть это говорит о том, что вот здесь активно идут рыночные продажи, но кто-то достаточно мощный, могущественный не дает индексу упасть и соответственно лимитными ордерами но уже в покупку цену останавливает также из интересного, что под конец прошлой недели были огромнейшие продажи, вот мы видим возможно кто-то зафиксировал вот этот рост зафиксировал прибыль и соответственно не захотел из-за рисков что делать терять свою прибыль допуская если это действительно так то более чем уверен что сегодня говорят этому в том числе цена скорректируется но будем посмотреть в любом случае чтобы было понятно то что происходит последние 3-4 месяца в том числе по фьючерсам по индексам происходит скажем так очень такая интересная манипуляция, потому что огромнейшее количество миллионов, миллиардов долларов США вливается в рынок, причем вливается хитро, то есть обратите внимание, цена не двигается, то есть, чтобы вот так зажать цену, нужны огромные деньги, то есть просто килотонны денег. И тем не менее, то есть толпа на панике продает и продает и продает, но что происходит? То есть обратите внимание, то есть очень большое количество денег сейчас вливается в рынок именно в сторону покупок. Будем посмотреть, что себя, скажем так, покажет рынок, то есть как он все-таки себя поведет. Я допускаю, что если все-таки мы сейчас правы и мы говорим о том, что как на луке тетивон натягивают, а то есть... Точно так же в рынок вливается огромное количество денег, то в какой-то момент все это просто нафиг будет снесено, цена уйдет наверх. Но вопрос только времени. Не будем вангой, не будем угадать фрустальный шарик. Сейчас ситуация следующая, ее мы и отторговываем. Если мы говорим про бумаги, которые у вас в портфеле, будьте аккуратнее, потому что обычно пени в стойке очень нервно реагирует на движение Рассела вниз. Поэтому, если что-то есть, может быть, стоит прикрыть, либо просто не переживать и дождаться уже более высокой цены. Но, честно скажу, с пеннистоками сейчас нет смысла заниматься инвестиционно, да, то есть, держать больше пару часов, то есть, торгуйте их в первую очередь внутри дня, то есть, превращайтесь в, трей в трейдера. Если же мы говорим, что у вас инвестиционный портфель, то только мидкапы, бидкапы и, по возможности, не технологический сектор. На этом все. Всем успехов, профита и до связи. Пока-пока.